Google в лице Жена Мюллера заявил, что лучший способ ускорить индексацию – это внешние ссылки на ресурс. И это вроде бы как будет лучше и быстрее, чем запрашивать индексацию через Search Console. Я вам не верю. Ну не верю. Ну, Google славится своей способностью противоречить самому себе. Формально, при этом не противореча. И хоть речь шла о новых ресурсах, некая недоговоренность так режет глаз. Нет, мы не спорим, что внешние ссылки — это хорошо, речь, конечно, идет об исключительно хороших ссылках. Но давайте для начала вспомним, как происходит индексирование, причем со слов самого Google. Краулер заходит на страницу, обнаруживает на ней ссылку, и нет, не переходит по этой ссылке, он сразу ее отправляет в базу в конец очереди для последующего обхода. То есть Google должен сначала на внешнем ресурсе найти ссылку на страницу со ссылкой на ваш ресурс, но потом через какое-то время зайти на эту страницу, найти там уже ссылку на наш ресурс, положить эту ссылку в базу и уже только после этого зайти по этой ссылке на наш ресурс и проиндексировать его. Итого пять шагов. Запросить индексирование в поисковой консоли один шаг. 5 против одного, Карл. И если в предложенном Мюллером варианте ссылка на наш ресурс попадает в базу через страницу посредника, а то и не одну, то в случае с поисковой консолью ссылка попадает на базу Google напрямую и сразу же. Плюс консолью вы всегда можете увидеть, какой контент виден роботу, еще могут возникнуть проблемы. Так что если ресурс не индексируется, проблема скорее всего не в отсутствии внешних ссылок на него, а в качестве контента этого ресурса, ну или в доступности контента роботу с чем внешняя ссылка вам уже никак не поможет. Но это не означает, что внешние ссылки не нужны. Просто анализируйте качество и доступность контента в Search консоль Google, А внешние ссылки используйте для повышения веса страниц. Тем более, что это позволит вам застолбить за собой авторство и, возможно, со временем получить пометку «часто цитируемый» в результатах поиска, которую Google запустил со 2 апреля. Не знаете, как это делается? Подписывайтесь на канал, учитесь делать это бесплатно, ставьте лайки и не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях.